Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Козерог. На декабрь 2020 года. Это видео поможет вам лучше ориентироваться в астрологических тенденциях, а также планировать ваше время в соответствии со звездным календарем. Начнем мы с планеты Марс, ведь Марс в декабре нас наконец-то радует. Он начинает прибавлять в скорости, и безусловно, это положительным образом скажется на нашей активности и инициативности. А Марс длительный период времени тормозил в Вашем четвертом секторе семьи и недвижимости. Поэтому вопросы, связанные с переездом, ремонтом, могли затягиваться. И сейчас эти все дела будут постепенно идти вверх, идти вперед. К тому же Марс в четвертом секторе также олицетворяет работу на дому. И если Вам было сложно найти работу, которую вы могли бы выполнять удаленно, либо согласовать свой график с графиками ваших детей и родных, то в декабре в этом вопросе также будут существенные изменения в лучшую сторону. В первой половине декабря, именно по 14 декабря, будет открыт коридор затмений на вашей оси 6-12 дом. И поэтому первая половина декабря связана с поиском баланса и равновесия, в вопросах, которые имеют отношение к здоровью, вашему режиму сна и питания, к вашим обязанностям. И это период, когда нужно балансировать между активной работой, выполнением всех задач, которые вы себе запланировали, а также между отдыхом. И ни в коем случае нельзя, чтобы перевешивала что-то одно, нужно обязательно находить баланс и прислушиваться к своему организму. В конце декабря начинаются ваши дни рождения, поэтому я поздравляю декабрьских козерогов с началом вашего нового личного года и хочу пожелать вам вдохновения поддержки со стороны близких, а также крепкого здоровья. Со второго по 20 число Меркурий будет находиться в знаке Стреле в вашем 12 секторе. Это м -м, сделает возможной работу в уединении. Это хороший период для подготовки какого-то продукта интеллектуального. Это хороший период для работы будто бы за кулисами, это очень хорошее время, чтобы собраться с мыслями, разобраться в каком-то вопросе. Это замечательный период для того, чтобы прислушаться к себе и делать так, как вы считаете нужным. В это время вам не понадобятся советчики, вы и все ваши Ответы находятся внутри вас, поэтому вы являетесь для себя самым лучшим свечиком в этот период. И единственное, что вам остается, это уметь прислушиваться к себе. С 1 по шестое число Венера будет в хорошем аспекте к Нептуну. И это замечательный период времени для того, чтобы зарядиться положительными эмоциями. Вас может вдохновить... Поездка, разговор. Вас может вдохновить интересная компания, новая информация, которую вы начнете изучать. В любом случае, в начале декабря интуиция будет работать очень хорошо. И это поможет вам делать правильные выборы. Не только в плане отношений, но и в финансовом плане тоже. 9 числа Солнце будет делать квадрат к Нептуну. В этот день может возникать путаница в бумажных делах. Лучше не планировать на эту дату важные поездки. В целом переговоры тоже лучше отложить на другой день так как данный аспект затрагивает третий сектор, который имеет отношение как раз к этим темам. С 10 по 15 число Венера будет в хорошем аспекте к Юпитеру, Сатурну и Плутону, и аспект будет направлен на ваш первый сектор, на ваш знак, поэтому это время, когда вы можете продемонстрировать свою харизму, свое влияние на окружение. Также затронут ваш 11 сектор, который отвечает за рабочий коллектив, друзей, единомышленников. Поэтому в середине месяца вы можете проявить себя очень хорошо в роли организатора. Вы можете хорошо в этот период в онлайн-деятельности заявить о себе. В целом, это также очень благоприятное время для решения финансовых вопросов. 11-12 числа Солнце будет в соединении с южным узлом в вашем 12 секторе. Это очень сильное время в плане осознания каких-то своих страхов. Это хорошее время, чтобы преодолеть сомнения, преграды, которые есть внутри вас, и начать двигаться вперед. Это замечательное время для того, чтобы отпустить обиды прошлого и опять-таки найти силы идти вперед. К тому же Солнце будет в хорошем аспекте к Марсу. И это просто замечательное время для начинаний, для того, чтобы что-то с чистого листа переписать. Ну и плюс, конечно же, это время, когда вы можете проявить себя как человек инициативный, деятельный. И особенно это касается тех проектов, которые вы постоянно откладывали, или тех вопросов, которые э, у вас были в подвешенном состоянии. 13 числа Меркурий будет делать квадрат к Нептуну. Этот аспект вносит в путаницу, опять-таки, в бумажные дела, поездки, переговоры. Он может давать некоторую рассеянность, не Способность концентрироваться также может быть очень невысокой, поэтому лучше провести этот день не в самом активном состоянии. 14 числа будет солнечное затмение в знаке «Стрелец» в вашем 12 секторе. И это затмение будет в соединении с Меркурием. Очень интересное сочетание. Двенадцатый сектор, с одной стороны, дает необходимость отдохнуть, расслабиться, перезагрузиться, съездить куда-то на природу, далеко от всех, абстрагироваться от потока ежедневных дел и обязанностей. С другой стороны, Меркурий говорит о том, что вы все равно будете по максимуму включены в какой-то процесс, вы будете что-то обдумывать. Возможно, вам понадобится время чтобы провести это время в уединении, чтобы что-то обдумать. Это могут быть размышления над каким-то важным вопросом, перспективами. И действительно, вот середина месяца поможет вам оставить все плохое в прошлом и осознать, что вам нужно доделать, что вам нужно переделать и с новыми силами двинуться дальше. 15 числа, на следующий день после затмения, Меркурий будет в хорошем аспекте к Марсу. Это аспект активности, активных действий. По такому аспекту все задуманное, есть желание сразу же воплощать в жизнь. Поэтому не сдерживайте себя, если вы почувствовали твердые намерения и есть желание что-то делать, не откладывайте это на потом. 21 числа Юпитер соединится с Сатурном в вашем секторе финансов. Это одно из важнейших соединений в 2020 году. Это начало нового длительного периода, начало целой эпохи. И данное соединение происходит в вашем финансовом секторе. Поэтому в декабре месяце ваш подход к зарабатыванию денег будет меняться. Так как соединение происходит в знаке Водолей, то вы можете ориентироваться на то, чтобы быть максимально полезными другим людям, вы можете ориентироваться на то, чтобы увеличивать количество сделок, популяризировать то, чем вы занимаетесь, и в целом так как ваш правитель Сатурн соединится с Юпитером, планетой возможностей, то это может дать вам веру в себя, и это может дать вам возможность увидеть новые перспективы, посмотреть на заработок совершенно под другим углом. 22 числа Уран соединится с Лилит в вашем пятом секторе. Уран дает неожиданные ситуации, а Лилит вносит переживания, эмоции, которые дают нам искаженное восприятие происходящего. Поэтому вблизи этой даты нежелательно с кем-то знакомиться, начинать отношения. А также вы должны понимать, что данное соединение может давать вам эмоциональное беспокойство, связанное с вашими детьми или вашим бизнесом. В любом случае старайтесь все анализировать в этот период и не действуйте порыве эмоций. 23 числа Марс будет делать квадратуру к Плутону, и это будет третий аспект между Марсом и Плутоном в 2020 году. Первый раз он проявил себя в середине августа, второй раз он был вблизи 10 октября, и это будет третий последний раз. Поэтому события по данным аспектам по данным датам могут быть взаимосвязаны, либо будут иметь похожий характер. Поэтому вспомните, что с вами происходило в указанные даты, и это даст вам возможность правильно спрогнозировать, как этот аспект проиграется в этот раз. В любом случае квадратура Марса и Плутона говорит о напряжении, о необходимости приложить максимум усилий для того, чтобы решить какую-то важную ситуацию. Также это аспект борьбы и преодоления препятствий. Поэтому однозначно в конце месяца вы будете интенсивно трудиться над решением каких-то вопросов. 25-28 числа Меркурий и Солнце будут в хорошем аспекте к Урану. Это время неожиданностей, время спонтанных решений. В целом эти решения могут быть связаны с темой отдыха. Опять-таки ваши дети могут вас удивлять, но помним, что Лилит еще недалеко уйдет от Урана, поэтому все же нужно стараться опять-таки анализировать все то, что происходит вокруг, и не полагаться слишком на свои эмоции. 30 числа будет полнолуние в раке, в вашем седьмом доме, и в день полнолуния Венера будет в соединении с Южным Узлом и в квадрате к Нептуну. С одной стороны, полнолуние говорит о каком-то новом этапе, который вас ожидает во взаимоотношениях и в плане вашего взаимодействия с окружающими людьми. С другой стороны, квадратура между Венерой и Нептуном будет давать эмоцию разочарования или то, что вам не хватило какой-то любви, поддержки, взаимопонимания. Поэтому старайтесь опять-таки не терять связь с близкими людьми в конце года, старайтесь общаться, поддерживать ваше общение. Но и в то же время нужно будет решать и рабочие вопросы параллельно. Поэтому опять-таки декабрь будет учить вас искать баланс между темами личного и темами работы. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Спасибо большое, что досмотрели до конца. И спасибо всем, кто смотрел меня в 2020 году. До встречи в следующем, 21-м. Будем с вами на связи. Пока-пока.